На этом уроке мы познакомимся с вами с техникой барабанные палочки. Это самая, наверное, часто используемая техника в нашей работе. Она работает с паром, в отличие от питерского паровозика. Этой техникой можно серьезно и достаточно быстро прогреть человека. Мы, как всегда, работаем от плеча, то есть управляем. Не веником, а локтем с веником. В этой технике очень важно понимать, что вся наша конструкция, инструмента нашего, да, рука и веник, она очень пластичная. Если мы поднимаем чуть-чуть плечо и локоть, у нас уже веник практически поднимается над телом, нам больше и не надо. Этого достаточно, чтобы хорошо пропарить человека и при этом не устать. Парю я всегда параллельно телу. И веники держу, соответственно, параллельно телу. Поперек не парим. Это хорошо, когда мы парим ноги. Это хорошо, когда мы парим попу. Это вообще хорошо. Давайте посмотрим как это выглядит. После некоторых манипуляций мы переходим к барабанным палочкам. Одна ножка, вторая ножка, да, попка, спинка. бачка позвоночник вернулись можно использовать в начале процедуры достаточно мягкие движения а в конце процедуры можно с помощью барабанных палочек сделать хорошую отбивочку причем есть возможность сделать высокоскоростную отбивочку посмотрите Вот так выглядят барабанные палочки.